Сейчас вообще не стоит говорить о том, насколько нужен чемпионат или не нужен чемпионат. Сейчас стоит перед украинским баскетболом задача выжить. Другой задачи перед украинским баскетболом на сегодняшний день нету, потому что интерес к нему э, катастрофически упал и в связи с войной, и в связи с э, теми событиями, которые были э, э, с халатностью генеральных менеджеров клубов, с халатностью Суперлиги. Э, поэтому сейчас э, нет какой-то какой невероятной разницы между тем, чемпионатом 11 команд, 7 команд или 8 команд, да, потому что в любом случае этот чемпионат за пределами баскетбольной общественности никому не интересен. С другой стороны, конечно, больно терять точки, там Днепродзержинск, там, где есть болельщики, Запорожье, там, где э, зал ходил на то, зрелищный баскетбол, Рэнди Калпеппер и все такое прочее, э, Гаверла, да, там, где нет футбольной команды сильной. Но я бы отметил тут даже не, то, что, не только приват, потому что э, сегодня мы сталкиваемся с проблемой пяти клубов, но это ведь не конец. Это потом у нас есть еще другие клубы проблемные. Там у МБК Николаев, который последние годы финансировался ну, по большому счету, государственной компании. Насколько корректно, когда сегодня в условиях войны государственная компания финансирует баскетбольный клуб? Пусть даже это будет не легионеры, пусть даже это будут украинские игроки. Насколько это корректно? Опять-таки, государственный завод ОПЗ, ну, химик там отдельная история, в Южном э, есть предпосылки считать, что химик будет существовать еще несколько лет, и там никакой угрозы его ликвидации не будет. Но сегодня, если, например, приват, э, клубы привата покинут чемпионат, у нас будет шесть команд. Уйдет Николаев 5. у нас ушли уже Азовмаш, Донецк, Ривбас, и Далеко не факт, что они вернутся, потому что важный момент, что они ушли не просто как э, основные команды, они ушли полностью всей структурой. Вместе с детской школой, детским направлением, юношескими командами, какими-то дублем от клубов вообще ничего не осталось. Остались какие-то школы э, некоторые.